Привет, как-то давно я играл и проходил на канал первую часть с PlayStation 3, те кто подписан на меня достаточно давно, должны помнить. И вот я решил проверить как она там. Прошел я первое дополнение примерно в январе и с тех пор у меня лежали ролики из этого DLC, но вместо того чтобы выкладывать их я решил сделать на их основе ретроспективный обзор или что-то вроде того. Но скорее я расскажу вам о том, как Банжа забила болт и убила эту игру в PlayStation 3. Первое, наперво я напомню, что в игре присутствуют три DLC, Dark Below, House of Wolf и The Taking King. И если с первыми двумя все норм, они как привносили что-то новое в игру, так и обновляли старые механики, которые можно было использовать немножко по-другому, то The Taken King убило все. Но во всем по порядку. Я напомню, что игра представляет собой онлайнер, рпг шутер с возможностью прохождения в соло или кооперативе. Помимо того, что игра была сделана жутко рвано. так еще и DLC ничего из того, что было в основной кампании, не раскрывают и не дополняют. Они как бы рассказывают свою историю. Игра делалась вымученным, но тем не менее она вышла и, должен признать, она мне нравится до сих пор. Но на горизонте мы играли уже во вторую часть, которая естественно лучше и в ней присутствуют миссии из оригинала. Стрельба, беготня, ощущение габаритов персонажа, все это сделано в игре отлично, все-таки отцы серии Хейла. Прогрессия прокачки ощущается очень плавно, выбор некоторых скиллов, между которыми можно переключаться, действительно влияет на стиль игры. Но что не так, спросите вы. С выходом первого DLC игроки получили и сложных боссов, и новый вид вооружения, брони, новый рейд, новый страйк, и все было прекрасно. Игроки восприняли это DLC с теплым намерением, с теплыми чувствами. Второе, они также восприняли, лично мне очень нравилась идея охоты за головами, то есть за волками. Второе, игроки восприняли также. Ведь помимо всего, что было выше сказано, игроки получили еще и арены, в которых можно получить ценные лоты, новые мультиплеерные карты, контракты на охоту за некоторыми видами врагов. Но вот когда вышла третья DLC, лавочку нужно было как-то прикрывать, ведь игра уже на тот момент вышла и на PlayStation 4 С самого начала DLC при прохождении вы могли поймать себя на мысли, почему я весь в фиолетовой броне, это самая мощная броня на тот момент в игре, и некоторыми экзотическими, иначе говоря, желтыми частями брони нахожу зеленые Оружие, которое дается новичкам И оно мощнее того, что у меня есть С какого перепуга В какой-то момент я нашел белое Внимание, белое оружие Которое дается вообще на старте игры По факту да? ну, то есть, Когда вы только создали персонаж Начали, вы, вы носите с собой белое То есть вообще самое нулевое И это оружие, которое имеет Самый как бы слабый тип всего оно оказалось мощнее, чем мой экзотик на тот момент. Я не понял, что произошло. У меня в голове было только «Вы издеваетесь?» И спустя какое-то количество времени я понял, для чего это было сделано. На PS4 в тот момент уже можно было получить как дополнительные возможности, ну, в плане новых карт, режимов, контрактов. То на PS3 вы имели то, что имели. Лишь однажды я попал в локацию, которая открылась по счастливой случайности, которая находится прямо в башне. Ксюр, торговец, перестал появляться в, на PS3 с момента выхода третьего дополнения. То есть ты никогда его больше не найдешь. И как бы в чем провинились игроки PlayStation 3? Ни в чем все это было сделано, чтобы игроки купили ту же игру для PlayStation 4. И если у них не было самой консоли, еще и PlayStation 4. Получилось ли мне поиграть в нее на PS4? Нет, ведь у меня никогда не было и нет PlayStation 4. Что говорить, мое наследие игры на ПК, даже несмотря на то, что в свое время еще до ПК я играл в Dendy, Seagull, PlayStation 1. Пропустил PlayStation 2, но в принципе вот после PlayStation 1 у меня сразу появился компьютер. И именно в таком порядке. И пускай третья DLC The Taking King убила смысл играть Destiny на PlayStation 3, Пускай я не могу пройти некоторые страйки в одиночку, что автоматически не дает мне возможности для получения нового опыта игры. Я имею в виду новых мест, ощущений, достижений, прокачки, хотя и так максимальный уровень персонажа. Пускай я не могу найти игроков для тех же рейдов, страйков, мультиплеера. Иногда все равно приятно вернуться в эту игру и просто пробежаться пару. Старых миссий, даже несмотря на то, что график в этой игре уже далеко не из-за отсутствия сглаживания, мыльных текстур, дальности прорисовки. В динамике это прекращаешь замечать. Как я уже сказал, обидно за то, что игру убили так жестко и с тяжка. Если играть в чистую версию без третьего DLC, то, ребят, ситуация не изменится. Игра все равно будет уже убита. И к сожалению, мы потеряли ту Destiny, которая она была, и мы обрели Destiny 2. Это, конечно, немного сумбурный обзор, который я составил буквально за 20 минут. Я не знаю, о чем еще сказать в условиях того, что эта игра, как бы это ни было, все же умерла. Если у вас есть товарищи, у которых есть PlayStation 3, данная игра, если у вас. Если у вас есть данная игра. Пройдите еще раз и вспомните, как это было весело до покупки DLC, которая убила игру. Ну да, если вы начнете в принципе за нового персонажа, вы не особо заметите каких-то таких очень резких изменений в этом плане, но я должен все-таки сказать, что вы их заметите. Спасибо за внимание. Не покупайте DLC к мультиплеерным играм на консоли, ведь они очень быстро становятся ненужными разработчикам, особенно если на горизонте появилась новая консоль. Всем пока.